Ру.де. Встречайте в Германии, любимые артисты. грандиозные шоу. Балет Тодес. Руки вверх. Олег Винник. Ирина Круг. Билеты у нас на билет Ру.де. Встречайте в Германии, любимые артисты. Грандиозный шоу. Дима Билан. Лалита. Кристина Арбакайте. Театр кошек Куклачева. Билеты у нас на билет Ру.де. Ухич. Алена. Кристина. Ника. Алиса, Наташа, Вера. Чуть, ну, как-то сейчас страшно. И, конечно. Петухи! Ай! Эх, свои орлы. Смотри все сезоны полицейского с рублевки с самого начала. Гемор, чтобы никого не забыть. Как Страцент сходил, чтобы на тебя порчу навести на гадину. Навелась. Дорого я не стал. Полицейский с рублевки. С понедельника по четверг, в 7 вечера. И самые крутые менты! на ТНТ. Во вторник стартует сезон новых импровизаций. Целую мысли, мысли. Вот одна из них ⁇ рэп-викторина. Есть ведущие три участника викторины. Вот и все. Надо только придумать, кто они по профессии. Они отвечают на вопросы звезды. Какой мой любимый цвет? Читая рэп, который придумывают на ходу. Как говорил Эдита Пеха, его любимый цвет – цвет успеха. Эту и другие импровизации смотри в новом сезоне. Во вторник в 9 вечера на ТНТ. Внимание, на экран три картинки. Что же общего здесь? Премьера. Мы так, попробуем, что это давай. все можно приготовить. Тошки <свят> можно приготовить, да. например, куриные. да? Да. Кабачок можно приготовить, и лосось Блин, можно я приготовить. <свят> все, да. Я планирую жестко тупить. Я планирую жестко тупить. Я тупой. Я планирую жестко тупить. Я тупой. Я планирую жестко тупить. Неверно. Это экран. Почему? Кабачковый экран, ребят. Конечно, это конечно. Смотри, где логика. Новый сезон. Понедельник в 9 вечера. Потому что я за вас всех очень сильно переживаю, потому что я вас всех очень сильно люблю. На ТНТ. Когда нужно убраться дома, съездить в магазин, погулять с детьми. Я не слышу ничего. А по телевизору весь день реальные пацаны. Ты знаешь, что выбрать. Смотри весь последний сезон целиком. Я отлично готовлю. Да, Коля? Да. Реальные пацаны. Завтра с 12.00 на ТНТ.